Здарова, парни! Ну что? Любопытные, как уводить девочек на свидание не вместо того, чтобы брать телефоны? На самом деле все просто. Вместо того, чтобы брать телефон, ты ты предлагаешь идти на свидание. Ха? Легко. Как предлагать? Вот самое... Удивительно. Да. Самый самое... Самое... весь ключ, короче, весь сок в том, как именно, как предлагать. Как это работает, можете посмотреть прямо сейчас. Слушай, ну, в принципе, мы с друзьями решили раз... разойтись, как бы уже. Вот, а я хотел выпить там чай такое. Можешь при составной компании пойдем у меня есть буквально 10 минут я собираюсь кофе попить а потом тоже уезжаю если хочешь может посинеть собрался кофе попить, можешь присоединиться, а там пообщаемся. Пойдем. Чуть пораньше приехал, у меня есть немного времени. Я сейчас думал, можешь немного чая взять, если хочешь, можешь присоединиться. А что интересно? На мой взгляд, взять и увезти девушку на свидание. Ники, двух словах, можно сказать, что нужно такого сказать девушке, для того, чтобы она шла с тобой на свидание? Например, сказать, что вы сейчас здесь прогуливаетесь с другом, вернее ждете друга, у вас есть буквально 10 минут, и вы бы хотели сейчас взять чаю, и она может составить вам компанию. Ключевой момент здесь в том, что ты показываешь Девушке, что ты не будешь с ней полтора-два часа общаться У вас есть 10 минут А на 10 минут согласится любая девушка Понятное дело, что пока вам привезут кофе Пока вы там это кофе выпьете или чай да, Пройдет гораздо больше, чем 10 минут Но в конце концов Просто куда проще согласиться, когда вам ограничения делают в 10 минут, чем в 2 часа. Парни, ну согласитесь, это, блин, просто. Вы сейчас за минуту выучили то, что большинство пикаперов в течение, там, десятков лет, там, 5-10 лет не могут для себя. Вот, вот много, много ребят, я не удивлюсь, что это из их числа, считают, что верх пикапа короче это взять телефончик короче телефончик и не знаю там хвалиться перед друзьями как могут тебя телефонов Блин. ну ники ты как быстро учился тому чтобы уводить девочку на свидание ну сразу когда я пришел на тренинг первое свидание у меня было через три дня разпись и то да я считаю я еще проебал Три дня вкусня ну вот три дня, да, три дня. У кого-то за день, у кого-то за два, у кого-то за три. А у кого-то в первый по два свидания. У кого-то в первый по два свидания. Хотите узнать больше о том, что можно делать с девушками, да, и при знакомствах, и на свиданиях? Кликайте здесь, здесь у нас будет интересная информация. Неважно, когда вы смотрите это видео, на самом деле ссылка, эта ссылка будет обновляться. Поэтому, если смотрите его сейчас, можете записаться на один охеренно крутой мастер-класс. Он у нас будет через... На следующей неделе, да, на следующей неделе. Если же вы посмотрели это видео через месяц, через два, где-то, может, даже не в 2015 году, все равно переходи, там что-то интересненькое лежит. Если вам понравилось это видео, если вам хочется больше таких обучающих видео, ставьте лайки. Давайте, как обычно, договоримся. Сколько нам нужно лайков, чтобы мы следующее записали? Обычно. Сотню. Сотни мало. Быстро набирает, за день набирает. Это потом надо зап... Давай две. Ну, давай две. 200, 200 лайков Набирает это видео 200 лайков Мы записываем следующее видео с какой-то прикольной фишкой И давайте так, в комментариях пишите Какую вам фишку интересней Из знакомств из э, свиданий, либо с перехода к сексу. Про отношения пока не будем, отношения, тема сложная, на канале мы ее еще не поднимали. А, Когда-нибудь, ну, в этом году, на самом деле, перейдем уже к отношениям. Вот у нас три темы. Знакомство, может быть, даже что-то интересное знакомство. А, на свиданиях, первое или повторное свидание. И а, переход к сексу, поведение дома или какие-нибудь другие темы. Вот именно расскажем какую-нибудь прикольную фишечку, что-нибудь такое. В общем, выбор за вами. Да. Пока!